Как часто у вас возникает желание сформировать новые полезные привычки или желание избавиться от старых привычек? Много раз начинали, но процесс трудно дается? Возможно причина в том, что вы не знали, что привычки формируются по определенному алгоритму. После этого видео вы будете понимать, как это происходит и легко сможете управлять своим привычным поведением в плюс. Для чего вам это нужно? Ну, во-первых, если вы стремитесь создавать себя, растить свою личность, вам важно понимать, однократные действия и победы никак не влияют на ваши стабильный результат. Ваш успех в жизни определяют многократно повторяемые вами полезные действия. Иными словами, в вас создают ваши привычки. Во-вторых, привычки направлены на удовлетворение какой-либо вашей потребности. Вам нужно понять, какую потребность закрывает ваша вредная привычка, если вы хотите ее убрать, либо какую потребность будет закрывать ваша новая полезная привычка. В-третьих, сформированные привычки запускаются автоматически, что позволяет нам значительно экономить энергию. Так что же такое привычка? Это сформированный способ действия, который запускается автоматически для удовлетворения какой-либо потребности. Уже из самого этого определения Становится понятно, что привычки формируются, и есть определенный алгоритм их формирования. И он таков. Мотив. Потребность, которую привычка удовлетворяет. Триггер, который запускает привычное действие. Далее само действие, которое очень быстро становится автоматическим. И это действие приводит к удовольствию, к награде. Вот такой алгоритм. Мотив, триггер, действие, удовольствие. Хотите сформировать полезную привычку, берите листик, ручку и пропишите все данные этого алгоритма. Какую потребность хотите удовлетворить? Как правило, это какое-либо чувство или небольшой результат. Триггером может быть любой внешний стимул, воздействующий на какой-либо орган чувств, анализатор. Звук, картинка, запах, прикосновение, вкус, положение тела в пространстве. Или обстоятельства, время, события, они тоже могут быть триггером. Затем записывайте само действие, которое вы хотите сделать привычным. И, конечно, удовольствие после действия, которое получаете. Когда вы это пропишете, разум уже будет сфокусирован на этом алгоритме и включит готовность к его выполнению. Например, вы решили сформировать привычку делать по утрам небольшую зарядку, ну минут так на 5-10. на для начала этого вполне достаточно. Мотив. С самого утра чувствовать себя бодро и энергоемко. Триггер. Когда закончил умываться, тогда действие. Делаю комплекс упражнений 5-10 минут. Удовольствие. Чувствую себя супергероем и горжусь собой. Если вы хотите убрать какую-то вредную привычку, то запомните самое важное. Убрать невозможно. Алгоритм уже запущен, приведен в автоматический режим. Вредную привычку можно только заменить на полезную, используя уже существующий алгоритм и поменяв некоторые перемены. Вредная привычка уже закрывает какую-то вашу потребность. Какую? Напишите. Затем выявите триггер, который запускает эту привычку. Запишите. Какое действие вы делали при этом раньше? Записали. Какое удовольствие как награду вы получали в результате этого действия. Тоже записали. Теперь пересмотрите пункты действия и удовольствия. И перепишите их на полезные, зачеркнув вредные. Если удовольствие вам кажется все-таки полезным, ну, тогда его оставляйте, но лишний раз пересмотрите. А потребности триггер вы оставляете прежними. Далее ваша задача потренировать себя в этих новых действиях по этому алгоритму ежедневно, доведя эти действия до автоматизма. Заметьте, сделать это будет гораздо проще. Если на первых порах переживаете, что можете забыть их, эти действия, поставьте напоминалку на телефоне. Или используйте специальные программы для телефонов типа трекер-привычек. Или просто заикорите этот алгоритм в памяти. Для тех, кто не в курсе, как заикорить, подскажу. Между триггером и действием вы вставляете нестандартную визуальную картинку. И проигрываете э, в своем воображении всю вот эту цепочку алгоритма целиком вместе с картинкой 5-7 раз. Ну, например, возьмем э, пример с зарядкой. Представьте, как только вы закончили умываться, вдруг из ниоткуда перед вами э, появляется Иван Подубный и дружелюбным, но строгим голосом говорит "Но зарядку установись!» И вы тут же вместе с ним делаете зарядку. Прокручивайте в воображении весь алгоритм целиком, включая момент удовольствия с полным ощущением в теле. И так 5-7 раз, от начала до конца. И вуаля, якорь готов. Теперь вы точно будете помнить и делать зарядку по утрам. Начните формировать полезные привычки прямо сейчас. И очень скоро. Вы почувствуете и увидите приятные изменения в вашей жизни. А она всегда движется. И если вы не растите себя, вы начинаете скатываться вниз. Счастливых дней, отличного настроения. А на сегодня пока, пока.